Долго еще? Да, у меня просто прогрузка была. Бегу за тобой. Быстрее ребята нужно. От кого же Алло. сторону брони э, вот это вот. то есть получается ю южно-восточный он с нами 5 -5. уже вода рассредоточьтесь ребят пожалуйста принимайте враг. Просто не стойте все на раллиге, ума... рассоситесь куда-нибудь, зайдите в здание, которое на точке Можно? хотя бы. Можно Иди куда хочешь, главное не стой на раллиге. Родист, часть бинокля и медик тоже. высматривайте противника. Стрельба Видите? Ну не в один дом 700 У нас противник здесь Вот и на, держи этот, этот дом Ух ты, ты на крышу залез, блин Угу Дай наметку перемещения в здание Как мы уже, блин, 14 китов пострадали? Перегаза тебя убили? Нет Танкстры Они близко У меня в доме Понял, бегу к тебе Двоих снял Окей, держи позицию в доме Держу По тебе танк бьет Я так подавил Это стюарт Ребят, сказал же На медпередвижение Киса, встань я заспаунился. Ты уже два раза что ли заспавнился? На метку передвижения. Куда ты бежишь? Блять, открой карту. Меня взорвали. Я могу Они вдали. На метке атаки противника. Сейчас бы нас выпили. Уже стреляют по этому. зачистил Здрасте. тут так будет под... раллик 2 минуты обновлять. обновить обновляем здание будет над тем тоже 3 на втором тоже 3 как заходишь по лестнице сразу направо ради испытываю зайти Здесь вот все, всех убили. Да. Встаем с пи. У, у нас, у нас Я сказал, что там. там. Встаем с MSP бежим. Радис, давай ко мне. Сложно, я на ранник, а тут потом. Okay. Окей, тогда держи оборону. А, Пулемётчик, медик, ко мне давайте Принято Они прямо в заду, где я Прямо заду, поднять Поднять можешь меня? Я прямо на входе а? Пулемётчик, медик, быстрее ко мне Убил родитель зайти на прежнюю позицию, либо хотя бы занять дома и подпустить противника. накрыла бронемашинка ездит передо мной по направлению взгляда Враг прям передо мной Передо мной Точку теряем, ребята, точку теряем Быстрее в точку, ребят Ребят, точку, мной, точку, точку На метке движения, движения твоей враг Там подумал, что Но ну, них они с командиром захватили. Ребят, сейчас нужно будет отступать. МСП заберите, увезите ее на другой. МСП уже перевозит отлично. Шерман на мне. Уходи, уходи, уходи, уходи. Забудь, забудь про меня, уходи. Уходи. Ты сейчас погибнешь, блин. Дай. Шарман, шарман, Побудем на центр моста контролировать низ так же, как и вверх. баный блядь. Okay. Okay. Здесь ожидать на ТВ или на точке гора? Я уже поставил раллик. Ah. Высасывайтесь ребят, надо уплыметь я уже ральгер да? да, жду... Занимай позиции на мосту Спасибо, давай Прячьтесь в бункер, спускайтесь вниз здесь низ если бригур подниму да хорошо не торопись на среднем уровне моста пока чисто тихо я на нижнем стою все тоже чисто поднимите река да? веди, блядь, скажи этому хуйлу 7ад, блядь, который сидит на пушке блядь, сука, глаза не долбится, блядь, сука, он меня уже несколько раз убил, блядь, сука стреляет, сука блядь. но вон сидит там на пушке блядь, логист, ебучий, блядь уёбыш, блядь, весной. вон опять, блядь, сука, стреляет И вот, блядь, сука, вот он меня убить хочет блядь, я мозг взрываю, он по мне ебует, в рот, блядь Что-то мне такое. Точку дымы пошли. Окей, okay. окей. Okay. Там у восьмерки вон с юга. Там еще шестерк стоит. Я возле ралика остаюсь и дефью, да? Да, может там остаться противник на МСП, ребят. Надо да. за дефа. Снайпера со стороны ремонтки с нашей стреляет. На мосту дымовых пока наша Радис, подойди к ладону командора, пожалуйста и сиди около него Бегу. Прям здесь не сидеть, рядом просто бегать, видимо. Понял, блин, хорошо. Ну, я лучше рядом с тобой. Табарда. Блин, у нас тут пополняя локти нигде нету, блин. Только на той ручке. метки где идут по, по нижнему пролету проходят с твоей стороны okay. у нас там сливаться you need to Ралик красный. Ралик. Либо они по верху пошли. Посмотри наверх. Под мостом. Нет, прям на озеро Ралик стоит за углом и встречает. Понял. Там где ну Земки, скажи, чтобы аккуратно. Нам зачистил ролик. Ролик залишь вот Да. И он прямо здесь за углом стоит, ждет на нас, командиром. Да. И он не один походу. Встаем, дефаем Нашел. Радис, лежи. У тебя есть пять минут, я тебя потом подыму. Точка потихоньку раньше становится обратно. Окей. Okay. Дымы пошли их не с фосфором. Под мостом или да, по пролету? По пролету, по пролету. И туда, к, к пушке, прошли. На странном мосту бегут ник и потом блин, она, блин, с лупит Вставай на раллике так типа Ищи пока рта закончится, что меня поймёт Окей, к тебе уже медик подбегает Сзади расстреляли заш, эту Машину, командир у спины, аккуратнее. Ребята, сидите около кисти. И оборонять Пока он в триггере, мы не проиграем эту точку Сейчас, сейчас я подниму mm -hmm. Бля а, Заход Метки откинул Ну лежу короче Давай сейчас я подумаю тебя Если в спину не убьет. Эрик, почему ты не из меня скал? А то, что тригер упал. он под. Я скала слаха. Что... Эрик, сейчас был... говорил, что его захват. Извиняюсь, значит я что-то не услышал. Я, я говорил тоже, что белое уже. И я вас не слышал, честно. Окей, сори. Видрик командир. Что под триггеру тоже? И пока его сейчас захватит его, еще две секунды. Слева, слева, слева. Кисы, кисы, сейчас за тебя будут. Слева. Все, убил. Отлично. Там радисты ихней. Да, я убью. На, захватили, да? Он меня не заметил. Пиздец, я здесь гранаты налево-направо раскину. Кончились. У меня уже патроны заканчиваются. Здесь очень много врагов. У меня все. Да все же нужно хренье Подлещи, Эрик. Сейчас, сейчас. Эрик, подлещи, пожалуйста. Дай, бегу, бегу, сейчас. Ну, oh, так. Давай, сюда, сюда. Да так уже тут никого не было. Уже уходить нужно. Сейчас поближе и пойдем. сам точку пойдем здесь. Попробуем здесь встать, не в самой точке вот здесь встанем. Они заходят с востока, через дорогу уже будут. Такая аккуратнее там стрельба была. Да да да да. Да и бегло. Гранаты. Твой гранат фигус передо мной будет Куда я смотрел? Ну, у меня уже нет гранат, я закинул Окей, okay. тогда жду, пока -то -то поднимите Командир, передо мной через дорогу группа Он там же за деревом, никуда не, не двигается Прямо на DVD? Да. Спасибо. Они умирают. стреляют а 30 нам уже нравится на иди я понял со спины стреляют револьвер на точке фарс есть сзади семерка с радистом ролик поставил, стою здесь Нет гринадеры Эри, подойдите ко мне. Я меня убили. Если фрай подымет, то okay. Сейчас я подмов. Подожди. Мадир, тут просто точка обстрела аккуратно этого артиллерии. Пойдёмте за мной. 5 тикетов С той стороны, что ли, пушка просто стоит? Да, на том берегу у них. Uh -huh. Авиацию, если не помню. Сделали. Да, хорошо отбили. Вообще не осталось. Я посмотрю. Плана никакого я, я вообще сказал, как... Сразу нами, на миномет походу Сколько их тут? Три, наверное? Да свалить. потому что, блядь, бриты, которые с нами 7мд, но просто тройка, не мог, блять за всю это а ни разу уничтожить, к ним сто раз ты тыл mm -hmm. пусть ходит на паблик дальше, учится Шопоточки. А 6 тикетов тут без разницы уже что по точке так только что было 4 точка падать начала сейчас остановилась чуть-чуть упала и остановилась